Приветствую, мои родные, мои любимые, с вами Елена Дегурова, Содружество Иркожителей и самый точный энерговибрационный прогноз на эту неделю для водолея. А водолеи в будние дни недели будут заниматься усиленно карьерой. Профессиональная реализация – это как раз та тема, где вы можете добиться достаточно хороших успехов. Если вы работаете на предприятии, где-то в компании, то начальство будет настроено к вам очень доброжелательно и даже возможно установление более доверительного отношения. Не исключена встреча в какой-то кулуарной обстановке, где вам пообещают престижную должность и достаточно в скором времени. В эти дни лучше решать вопросы в тихой и спокойной обстановке, не привлекая к этому внимания посторонних людей. И также это хорошее время для тех, кто занимается духовными практиками. Занятия йогой, цигун, Пение мантр – все это поможет вам поддерживать себя в состоянии внутреннего равновесия и успешнее проявляться во внешней деятельности. А вот на выходных рекомендую воздержаться от коротких поездок. Загородная поездка на автомобиле или электричке может обернуться неприятностями. Старайтесь а, еще вдобавок не доверять а, секреты своей личной жизни случайным попутчикам. В общем, постарайтесь выходные провести дома тихо, спокойно. И продолжая тему любви, отношений, а, на что следует обратить внимание? Эта неделя подарит Водолеям улучшение на любовном фронте. Постоянные отношения станут более гармоничными, более романтичными. Некий болезненный фактор потеряет значение. Найдутся общие друзья или дополнительные точки соприкосновения интересов, намедятся вдохновляющие планы на будущее. И не стоит терять время и одиноким водолеем, так как эта неделя помогает налаживанию личной жизни в принципе всем. Я рекомендую вам быть более сдержанными, не рекомендую форсировать контакты, лучше присмотритесь к тем, кто вам нравится, кто вам интересен, и не страдайте излишней скромностью, на этой неделе она вам точно будет мешать. И, конечно же карьера финансы Водолей на этой неделе могут ощутить поддержку со стороны вышестоящего начальства причем эта поддержка может происходить э, достаточно закрыто то есть вот как-то так со стороны и не исключено что вам будет помогать влиятельный покровитель из числа начальства который предпочтет оставаться в тени также вам могут сделать э, предложения по работе, либо поручения дать по работе, которые подчеркнут ваши доверительные отношения с начальством. А если же вы сами занимаете руководящую должность, то вам может поступить важная информация из конфиденциальных источников. Благодаря этому вы сможете принять единственно верное Управленческое решение. Я желаю вам прекрасной недели, состояния счастья и удовольствия на протяжении всей жизни. Если вам полезны наши прогнозы, нажимайте лайк. Дайте обратную связь, чтобы мы как-то с вами могли общаться. Пишите комментарии, нажимайте репосты, жмите вот на все, на все кнопочки социальных сетей. Пусть как можно больше людей будут иметь возможность получать подобные прогнозы. Ведь кто предупрежден, тот вооружен, согласитесь, чтобы вы все вместе могли быть своевременно оповещены о выходе нового видео, нового прогноза, ответов на вопросы и других наших эфиров, нажимайте под видео кнопку подписаться и рядом обязательно нажимайте на колокольчик, потому что только нажав на колокольчик вы будете получать оповещение от нас, что вышло новое полезное видео. С вами была Елена Тигурова, Содружество Иркожителей. До новых встреч, мои родные. Пока-пока.